Так, всем привет снова здравствуйте как говорится вот и перезимовали пчелки сегодня 13 апреля зимали под снегом кто видел первое видео до сих пор лежит много снега так вот перезимали я бы сказал отлично но возникла проблема конечно нынче снега было очень много и тает он очень долго, поэтому как бы дно успело нахватать сырости. Первый осмотр я делал, да, сырость но нахватало, продува не хватило. В свое время, по прошлому году я делал на более высоких подставках, но не было снега, закидать было нечем, а нынче сделал подставки пониже, и оказалось, что у нас как всегда все наоборот. Снега получилось очень много, и улики простояли в снегу без продухов и без продува. Долго снег сходил. В общем, и средние, и слабые семьи зимуют хорошо. Потеря, конечно, состояла в одном улике, но это чисто техническая причина. Ошибка Челомора, так как получилось так, что посередине гнезда, как-то не знаю, случайно оказалась рамка с полусушиной. Ну, поэтому слабая семья погибла все же. Но ничего страшного, отчаиваться не надо. Ну а так, в общем, все прошло хорошо. Пчела уже сделала облет. Она уже таскает, конечно, обножку, но сегодня у нас погода холодная. Поэтому пчелка сидит в домиках. А так, обножку она уже дня 3-4 таскает. Верба уже пошла. В общем, смотрите следующее видео. Будет много интересного. Более-менее подготовлюсь до следующего видео.